Во мне женского нет ничего Ощущение, что есть мир, в котором я живу, и есть какой-то вот там мир Мужского тоже нет ничего Не ощущала себя ни в одной из обозначенных каких-то сторон Такие, как я, не существуют, поэтому там только М и Ж и без вариантов Во мне все не бинарное Я э, поняла, что я невиновная персона, только тогда, когда узнала, что случается, что есть такое название. Потом я заметила, что я чаще всего сама с собой внутри разговариваю э, в мужском роде. Я никогда это особо не замечала, а тут у меня как-то все вместе соединилось. Невиновность — это просто то, что я есть, то, кто я есть. Я четко ощущаю сейчас, понимаю, что я не парень. И это еще в детстве отражалось установки, которые пытались мне навязывать взрослые люди в моем окружении или какие-то правила поведения в обществе. Я их воспринимал по-другому. Всегда ставил под вопрос, почему так нужно делать. Когда я узнала про небинарность, у меня что-то где-то зашевелилось, и я стала много про это узнавать, и стала чувствовать внутри себя, что это, как я всегда себя ощущала, у меня всегда оставалось какое-то ощущение, что я недостаточно соответствую, чтобы так называться вслух. Я осознали свою небинарность после того, как увидели рекламу с небинарной моделью и тогда я поняли что блин черт возьми я так долго хотели отстричь к чертям свои волосы я так долго хотели вообще вести себя по-другому одеваться по-другому выражать себя по-другому после этой рекламы я пошли и отрезали себе волосы просто спокойно мне так стало хорошо и с того момента я начала идентифицировать себя небинарной персоной У меня бывают, не знаю, периоды, бывают настроение, когда там не хочется, да, там, сережки. Бывает, что не хочется вообще, наоборот, хочется стереть как-то, стать скорее каким-то гендерным вариантом. В юбках я хожу, с макияжем я хожу по улице, и мне достаточно комфортно с этим. Я иногда замечаю, как вот из-под полы пытаются меня сфоткать. Агрессия бывает редко, правда, очень редко. И да, это неприятно, в основном крикивая, что-то типа «пидорас», а физически до меня практически не дотрагивались, можно так сказать. Стала я больше принимать э, себя, когда стала говорить с близкими людьми э, об этом, все нормально как-то воспринимали. Тогда, наверное, появилось какое-то принятие, что, блин, можно быть просто собой и все. Я ей рассказала, что я не чувствую себя женщиной, что у меня нет какого-то ощущения, что я женщина, что я мужчина. И она тогда спросила у меня, есть с кем поговорить об этом. И это ужасно мило и заботливо с ее стороны, потому что у меня действительно есть с кем поговорить об этом. На работе многие знают, но в целом я не прихожу и не говорю. Я не бинарный. Для меня это что-то внутри меня. Хочу, чтобы это касалось только меня в основном. Когда я прихожу в какие-то учреждения или контактирую с незнакомыми людьми, я, грубо говоря, надеваю маску ну, гендерного человека. Самые забавные реакции были на меня детей, которые спрашивали, почему ты красишь ногти, если ты мальчик, Почему ты а, носишь серьги? А, почему ты в общем выглядишь как девочка? Мне бы хотелось, чтобы не нужно было указывать свой пол постоянно, везде. Даже если ты не знаешь, хочешь купить тапочки домашние, напрягает поставить эту галочку. Когда кто-то из моего окружения говорит, дамы и господа, я обязательно добавлю им и небинарные персоны. В тени не очень хочется находиться. Немного надоело вот это разделение на женское и мужское. Когда я узнала о том, что не существует небинарность, о том, что, о том, что когда я поняла, что я небинарная, это очень сильно расширило вообще сознание и понимание, что такое мир и какие в нем могут быть совершенно разные люди. И что тогда перед тобой человек, ты э, не можешь сходу сказать, что это мужчина, кто это мужчина или женщина. У тебя не только не два варианта, у тебя много вариантов.